удлинитель. Что при звучании этого слова вам в первую очередь приходит в голову? Скорее всего, это то, о чем я думаю. Всем привет, вы смотрите канал Apple Finder, и я его ведущий Артем. Вот уже на протяжении месяца я пользуюсь Blitzwolf решением для зарядки всех своих устройств от Apple Watch до MacBook. Чем-то напоминает док-станцию, не правда ли? Отличительная особенность аксессуара. 3 USB порта, про один из которых мы поговорим позже, и массивная кнопка активации удлинителя. Материалы. Да, зачем это знать. Качественный литой пластик, на высшем уровне сделано в стиле Blitzwolf. Теперь о быстрой зарядке для iPhone. Понятное дело, что стандарт быстрой зарядки от Qualcomm айфонами не поддерживается, однако два USB порта с выходами по 2 ампера каждый равносильный адаптерам питания для iPad. Неплохо, что тут еще сказать. Что хотелось бы добавить в данный продукт или его следующую версию. Во-первых, цветовую палитру. Белых переходников просто пруд в груди, а вот Space Gray или золотого решения. По крайней мере я лично на рынке еще не встречал. Сделать компактнее? Нет. В принципе, подобные габариты устройства более чем приемлемы. Однако, коль на пороге у нас с вами 21 век, то и необходимы соответственно новые стандарты. Уменьшить кнопку включения-выключения аксессуара, переместить все возможные индикаторы в отдельную панель с дисплеем, где отображалась бы вся остальная нужная пользователю информация. Например, как вольтаж, через который можно было бы регулировать силу подачи тока в устройство и все вот это. Вот. Конечно, нужно было бы переплатить за все эти новшества, удовольствия, нововведения и так далее, но поверьте, заплаченные бы деньги того стоили. Приобрести крутой аксессуар из данного видео можно прямо сейчас по ссылке из описания. Удобно же? Давай уже покупай, кликай что там делай. прислай мне это дело в личку во Вконтакте и самых первых покупателей опубликуем в нашем паблике канала во Вконтакте. Не забывай про подписку на канал и ставь лайк этому видео, если оно тебе действительно понравилось. До скорого, пока!